Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего сегодняшнего сообщения в рамках, в рамках проводимой учебы – порядок претензионной исковой работы в университете. Я бы хотела рассказать прежде всего о том, что такое в целом претензионная исковая работа, для чего она нужна в университете обратиться к регламенту, который существует в нашем учебном заведении, регулирующий порядок претензионной исковой работы, и коротко рассказать о процедуре медиации. Думаю, это понятие будет новым для многих из нас. Что такое претензионная исковая работа и для чего она нужна? Претензионная исковая работа на предприятии нужна прежде всего для защиты его интересов. В целом, претензионная исковая работа ⁇ это процесс, который необходим для того, чтобы защитить материальные интересы компании. Когда не исполняются обязательства по сделке, необходимо начать претензионную исковую работу в отношении контрагента-нарушителя. Претензионная работа ⁇ это часть претензионной исковой работы. Она включает в себя выявление нарушений со стороны контрагента, разработку документов, которые нужно отправить контрагенту перед началом судебного этапа, направление документов к контрагенту, отслеживание реакции контрагента на поступившее от компании обращение, работа с претензиями, которые приходят от контрагентов в компании и направление отзывов на поступившее обращение. Претензионная работа в организации направлена на то, чтобы урегулировать конфликты с другими организациями, убирать причины разногласий и предотвращать необходимость судебного разбирательства. Сроки на урегулирование указывают в договоре, но если этого не сделано, то стороны должны разрешить конфликт в течение 30 дней с момента направления претензии. Не всегда удается снять разногласия на стадии претензионной работы либо контрагент не соглашается с претензией, или сама компания возражает против требований контрагента, тогда наступает следующий этап претензионной исковой работы на предприятии – это подготовка обращения в суд. По правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для многих типов споров существует обязательный порядок досудебного разрешения. Эти типы споров указаны в части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации. Если компания не выполнит эти требования, суд не примет иск. Необходимо подтвердить, что компания предприняла усилия по разрешению конфликта до того, как обратилась за судебной защитой. Что касается исков, подаваемых в суд общей юрисдикции, то они подаются в суд после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров. Вместе с тем, стороны вправе в любом договоре предусмотреть необходимость попытки разрешить спор в досудебном порядке. Но и даже после подачи в суд примирение между сторонами возможно. На это прямо указывает процессуальное законодательство, говоря о праве сторон использовать примирительные процедуры для урегулирования спора и после обращения в суд. В этом случае в суде заключается мировое соглашение, утверждаемое судом. Как я уже сказала, в университете действует регламент претензионной исковой работы, который утвержден приказом от 16 октября 2018 года, номер 659-1. Данный приказ э, размещен в СЭДе. Э, кроме того, в СЭДе также имеются э, приложения к данному приказу. Эти приложения содержат формы различных видов претензий, я думаю, что при подготовке претензий, а также при подготовке ответов на поступившие претензии, необходимо обращаться к данному приказу и к приложенным документам. Указанный регламент определяет единые правила взаимодействия структурных подразделений университета, направленные на обеспечение законности договорных, договорных отношений с участием университета. Сразу оговорюсь что действие настоящего регламента не распространяются на претензионно-исковую работу по договорам об оказании платных образовательных услуг. В этой части в университете разработан и действует иной регламент, а именно регламент работы по обеспечению своевременной оплаты и взысканию задолженности по договору об оказании платных образовательных услуг, утвержденный приказом от 18 сентября 2018 года номер 575-1. Претензионная исковая работа в университете ведется на принципах оперативности, своевременного и полного предоставления достоверной информации. Претензионная исковая работа обеспечивает защиту финансово-экономических интересов университета, защиту и восстановление имущественных и неимущественных правов и охраняемых законов интересов университета, защиту деловой репутации университета, установление и устранение причин и условий, вызывающих неисполнение договорных обязательств университетом и его контрагентами. Основные понятия, которые используются в данном регламенте, это претензия, претензионный порядок, контрагент, исковое заявление и подразделение университета. Наибольшее внимание для меня заслуживает все-таки необходимость еще один лишний раз обратить внимание на то, что же понимается под подразделением университета университета. По содержанию настоящего регламента. Подразделение университета это структурное подразделение университета, которое инициировало заключение договора. То есть, если мы в данном регламенте встречаем понятие подразделения университета, то это не правое управление, а именно то структурное университета, которое инициировало заключение договора. Итак, подразделение университета. Ведет переговоры и переписку по урегулированию споров с контрагентами по вопросу погашения дебиторской задолженности. Составляет и направляет претензии к контрагентам с целью досудебного урегулирования спора. Формирует и передает в юридическую службу пакет документов для предъявления в суд исковых заявлений, либо судебных приказов. Это основные обязанности подразделения университета, которое инициировало заключение договора. В свою очередь, юридическая служба. Готовит заключение о правомерности требований заявленных претензий, регистрирует все претензии, организует, ведет исковую работу, предъявляет судебные органы иски заявления от имени университета, готовят отзывы и возражения на исковые заявления, представляют интересы университета в судебных органах, органах и, соответственно, осуществляет контроль за своевременным получением. Исполнительных документов и обращения их к своевременному принудительному исполнению в службу судебных приставов. В разрешении конфликтов в досудебном и судебном порядке также принимает участие управление финансового планирования Бухучета. Прежде всего, здесь речь идет о том, что Данное управление формирует платежное поручение по оплате госпошлины, контролирует и фиксирует перечисления финансовых средств. И один раз в квартал обязан направлять в юридическую службу информацию о дебиторской задолженности, которая образовалась в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения контрагентам обязательств по договорам. Порядок предъявления рассмотрения претензии. Основанием для предъявления претензии от имени университета является неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентам обязательств, предусмотренных законодательством или договором. Подразделение университета при установлении факта такого неисполнения обязательства в течение пяти рабочих дней с момента просрочки исполнения по договору составляет проект претензии. Претензия обязательно составляется в письменном виде, составляется в соответствии с федеральным законом. И, как я уже сказала, мы при составлении претензий ориентируемся на формы претензий, которые являются приложениями к настоящему регламенту. Претензия, которую мы предъявляем контрагенту, должна содержать четко сформулированное конкретное требование университета, сумму претензий, обоснованный ее расчет, неустойку проценты за использование за пользование денежными средствами указанное в договоре письменные документы и иные доказательства на которые мы ссылаемся в обоснование нашей претензии данная претензия направляется подразделением университета в юридическую службу с приложением копий всех необходимых документов, которые обосновывают правомерность выставления претензионных требований. И уже юридическая служба, в свою очередь, в течение пяти дней должна рассмотреть данную претензию и по ее результатам э, принять решение о том, что да, претензия правомерна, э, согласовать указанную претензию, либо указать замечание, предложение, возражения по проекту претензии либо указать, что претензия нецелесообразна, и изложить «почему». По запросу подразделения университета проект претензий может быть также подготовлен самой юридической службой в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты предоставления подразделением университета всех необходимых для подготовки претензий документов. Претензия обязательно направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или каким-либо иным способом, который позволил бы нам подтвердить, что адресатом претензия получена. Это необходимо для того, чтобы в судебном порядке, если все-таки такой порядок будет необходим, доказать, что сторонами соблюден досудебный порядок разрешения споров. Претензия, предъявленная к университету и ее контрагентами, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня получения, если иной срок не установлен федеральным законом или договором. Если к претензии, предъявленной к университету, не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то они запрашиваются юридической службой у заявителя претензии с указанием срока представления, а также у структурного подразделения университета, обладающего необходимыми документами или информацией. Если данные документы к указанному сроку нами не получены, то претензии рассматриваются на основании тех документов, которые поступили. Университет сообщает заявителю претензии о результатах ее рассмотрения не позднее двух календарных дней с датой ее рассмотрения, если иной срок не установлен федеральным законом или договором. Ответ на претензию также обязательно дается в письменном виде. Подписывается проректором или лицом-уполномоченным на это, надлежащей оформленной доверенностью. Копия доверенности прилагается к ответу на претензии. В ответе должно быть указано – при полном или частичном удовлетворении претензии признанная сумма номер дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии если она подлежит денежной оценке при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии мотивы отказа со ссылка на соответствующее законодательство и доказательства почему мы признали эту претензию необоснованной ответ на претензии также направляется заказным письмом с уведомлением. Порядок предъявления и рассмотрения исков. Подготовка и предъявление в судебные органы процессуальных документов от имени университета осуществляется юридической службой. При отсутствии ответа от контрагента на претензию, восстановленный в претензии срок или при получении отказа, от исполнения претензионных требований, подразделение университета направляет служебную записку через систему электронного документа оборота на имя курирующего проректора о подготовке искового заявления в суд. Помимо служебной записки, к ней должны быть приложены копии документов, обосновывающие позицию университета. Прежде всего, это, конечно, копии договора, Приложений, дополнительных соглашений, прочих документов, на основании которых образовалась дебиторская задолженность, расчет суммы задолженности основного долга и пеней за весь период задолженности, акты сверок, копия акта сдачи приемки выполненных работ либо оказанных услуг, услуг копия направленной претензии и документа, подтверждающего ее отправку. Иные документы, какое, какие подразделения университета посчитают необходимым и которые, по мнению подразделения, обосновывают наши требования. Также можно приложить к соответствующей служебной записке. Исковое заявление должно быть подготовлено юридической службой в течение 30 рабочих дней. Подготавливается либо заявление о вынесении судебного приказа, либо исковое заявление. И именно юридическая служба осуществляет направление данного заявления со всеми необходимыми приложениями в судебный орган. При расчете суммы иска в данную сумму в обязательном порядке включается сумма основного долга, неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами, которые предусмотрены договором и законодательством. Российской Федерации. Также одновременно с подготовкой искового заявления делается соответствующий запрос в управление финансового планирования о необходимости уплаты государственной пошлины. Государственная пошлина должна быть оплачена в течение трех рабочих дней, На это также прямо указывает регламент и платежное поручение передается правовое управление. Если у юридической службы недостаточно информации и документов для предъявления иска, то подразделение университета в течение трех рабочих дней после получения соответствующего запроса от правового управления обязано предоставить недостающую информацию и документы или сообщить письменно об отсутствии таковых. Также в случае погашения контрагентом задолженности полного или частичного достижения договоренности о погашении долга подразделение университета незамедлительно письменно уведомляют об этом юридическую службу. После того, когда состоялось решение суда, если данным решением удовлетворены требования университета, после вступления его в законную силу, Правовое управление делает соответствующий запрос на исполнительные документы и обращает его к принудительному исполнению в Федеральную службу судебных приставов. В общем, это самые основные моменты, которые содержатся в регламенте претензионной исковой работы, которые, я думаю в общем-то, достаточно полно определяют обязанности соответствующих подразделений университета по осуществлению претензионной исковой работы. Также мне бы хотелось обратиться к такому понятию, как понятие медиации, как альтернативного способа урегулирования споров. Данный способ в нашем университете еще не использован, хотя... Возможность его использования введена федеральным законом 27 июля 2010 года, номер 193 ФЗ, об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуре медиации. Что же такое? Что же представляет из себя процедура медиации? Медиация призвана урегулировать конфликт. В том случае, когда самостоятельно у сторон не получается найти обоюдовыгодное решение, но есть шанс все-таки решить вопрос не дожидая судебного решения. Процедура медиации это процедура, это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. С помощью медиации могут быть урегулированы. Споры, вытекающие из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, семейных трудовых правоотношений, также в иных случаях, за исключением коллективных трудовых споров, а также споров, затрагивающих интересы третьих лиц. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон. Она принципиально отличается от судебного порядка рассмотрения споров. Во-первых, третье лицо, то есть медиатор, который участвует в регулировании конфликта, не выносит вердикт, а является лишь посредником в процессе принятия решения сторонами спора. Во-вторых, стороны самостоятельно устанавливают регламент данной процедуры. Медиативное соглашение, в отличие от судебного решения, представляет собой сделку гражданско-правового характера, и нарушение ее условий сторонами может повлечь последствия, предусмотренные гражданским законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Урегулирование спора путем процесса медиации, независимо от ее результатов, не умаляет прав сторон на обращение за судебной защитой. То есть, несмотря на то, что состоялась, медиативная, состоялась процедура медиации, тем не менее, каждая из сторон имеет право защищать свои интересы в судебном порядке. Возможность урегулировать спор путем проведения процедуры медиации может быть указана в первоначальном письменном обязательстве со ссылкой на заключаемое впоследствии соглашение о ее проведении, либо уже после того, как действует договор, она может быть инициирована предложением одной из сторон. Достижение сторонами согласия о применении альтернативной процедуры урегулирования споров подтверждается заключенным до или после возникновения спора в письменной форме соглашения, выраженным в том числе в виде медиативной оговорки. Момент, с которого начинают применяться процедура медиации, определяется моментом заключения соглашения о проведении процедуры медиации. Данный документ должен содержать сведения о предмете спора, о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, о порядке проведения данной процедуры, об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации и о ее сроках. Результаты применения процедуры медиации к спору или спорам к отдельным разногласиям по спору оформляются заключенным в письменной форме медиативным соглашением, которое должно содержать сведения о сторонах, о предмете спора, о проведенной процедуре медиации, о медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения. Если процедура медиации проводилась после передачи спора на рассмотрение суда или Третьейского суда, медиативное соглашение может быть утверждено соответствующим судом в качестве мирового соглашения. Также обращаю внимание на то, что медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации – проведенный без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае его нотариального удостоверения, имеет силу исполнительного документа. Кем, кто может быть медиаторами? Статья 15, статья 15 закона о медиации содержит требования, предъявляемые к медиатору. В частности, медиаторы могут осуществлять свою деятельность на профессиональной и непрофессиональной основе, но в любом случае такая деятельность не является предпринимательской. Непрофессиональным медиатором может быть любое совершеннолетнее, дееспособное лицо, не имеющее судимости. Профессиональным медиатором может быть лицо, достигшее 25 лет, имеющее высшее образование и получившее дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации. Медиатор, так же как и судья, должен быть беспристрастным и независимым. Роль медиатора как посредника сводится к выяснению позиции сторон по вариантам урегулирования спора, содействию в достижении согласия спора, а также при согласии сторон внесению предложений по урегулированию спора. И подводя итог... Еще раз обращаю внимание, что существует, как мы сегодня услышали, три способа разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в связи с исполнением договорных обязательств. Это претензия, это процедура медиации, которая, как мы услышали, заключается в том, чтобы мирно урегулировать конфликт между лицами до суда, но все-таки, если не удалось достичь, согласия по спору в результате направления претензии и проведения процедуры медиации, у нас всегда есть возможность обратиться за восстановлением наших нарушенных прав в судебном порядке. Следующий блок вопроса, который касается ответственности ответственных инициаторов, вам расскажет начальник отдела нормативно-правового обеспечения правового управления Никонова Наталья Валентиновна. Спасибо.